Встречайте. Даляем ты как Камаза. Так, я не поняла, почему всегда они начинают выступление. Да ладно, пускай старики наслаждаются, им все равно недолго осталось. Слышь, мелкий, я тебе сейчас рыбу дам! Какую еще рыбу? Леща говорю! Эй, Опять эти старые привычки. Весна, любовь, романтика, все же прекрасно, все такие миленькие, хорошенькие, классненькие, Все ведь прекрасно! Все так хорошо! Ладно, вы пока играете, я пойду носить попудрю! У нее у нее появилась пудра! Так, хватит! Она по-любому по кого-то любит, да по-любому с кем-то мутит. Так у меня же ее телефон, давайте проверим. Так, контакты, чушпан, толстяк, лысый, заткнись. Моя любовь, звони. Какая моя любовь, ты мне даже не нравишься. Я тебе говорю, здесь моя любовь. По-любому это тот, кто нам нужен. Звони давай. Руслан, Руслан, как вам не стыдно? Такое мероприятие, а вы телефон на безуче не поставили. Ай-яй-яй! Короче, он не берет. Давайте потом узнаем, кто это такой. Итак, команда КВМ-бред. Миниатюрочки! Благословляю на рейп. Благословляю на рейп. Как часто девушки ошибаются с подарком? Представим, 23 февраля. Дорогой, сегодня 23 февраля, и на этот подарок я тебе копила целых 20 лет. Держи, iPhone 6s. Шикарно! Я такой 20 лет без носков, с бородой, а сейчас с iPhoneом просто супер класс. Благословляю на рейд. тут распускает слухи о том, что я в кого-то влюблена? Ты? Нет. Ты? Нет. Ты? Да. Чем вы вообще занимаетесь? Так идите и готовьтесь к миниатюрам. Руслан, останься, я хотела с тобой поговорить. Руслан, а помнишь, как я тебя била? Так ты всех била. Но тебя-то сильнее всех, глупыш. Бьют, значит, любят же. А, вот поэтому у меня на спине гематома в форме сердечка, да? Моих рук дело. Руслан, а помнишь, как я тебе звонила и таинственно в трубку дышала? А, это ты была, что ли? А я думал, мой психиатр. Руслан. И Интересно, когда там в тюрьме, а? Ты такой милый. Так, стоп, Лейсан, ты мне не нравишься. Ты вообще не человек, ты какая-то злая коза. Алло, красная книга? Я осталась совсем одна. Записывайте, Хамедулина Лейсан. Что, людей не записываете? А я и не человек, я злая коза! Лейсан, не плачь, ты нужна нам Ага, нужна Поэтому вы мне на день святого Валентина Вместо Валентинки бычье сердце подарили Лейсан, без тебя мы не команда Ты наша героиня Правда? Да А как же Руслан? Лейсан, ты мне тоже нужна Просто мне нужно время подумать Хорошо, сколько? Месяц, два, три, год. Даю тебе две минуты, а потом начну тебя бить. Так все в финале. Can... Напутствие всем девушкам. Нойте почаще, это реально работает. Команда Квен бред. Не за что.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 The sections the line. Кто подъехал к Финк на белом коне? Присаживайтесь. Зеленоглазые такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99. 99. Кто-нибудь слышит? Он берет заложников по всему Лондону, и не предъявляет требований. Кто-нибудь, помогите, выпустите нас! Он что, в прятки с нами играет? Зачем мы ему? Прячет заложников и шлет какие-то ребусы. Да он просто сумасшедший! Кто вообще на такое способен? соскучились по мне.